Ребята, всем доброго времени суток. С вами Димас. И сегодня мы решили приготовить очередное сезонное блюдо. И опять же, это будет у нас варенье. И варенье будет из ревня. Я тут ходил по огороду и обнаружил, что он у меня начинает уже цвести. Уже пускается цвете. И я вот тоже подумал сделать из него варенье. Правда, немного корешков получилось тут. Там грамм 200, может быть, по ощущениям моим. Все, что получилось, лопухи. И саму бамбушку это вот соцветие мы это все не используем естественно это все мы выкинем вот. просто вам показать оставил и ревень кто-то его очищает вот так мы не будем это делать он как бы достаточно мягкий вот. мы прям так запах такой сразу появляется Дам оператору понюхать такой необычный но время такая вещь вообще неприхотливый растет где угодно его сажать можно вообще в самых уголках вашего огорода он многолетний он вообще вот как только вот вся трава появляется начинает он тоже начинает уходить даже раньше он зимой даже иногда если теплая зима как это вот была он даже зимой иногда вот растет самый неприхотливый что есть но из него Делают любые, там, первые блюда, добавляют и консервируют, и горячие блюда куда-то, и варенье, и закрывают там, не знаю, с чем, с соленьями. Вещь такая, она используется, ну, как везде, это вообще вкус детства. Сорвали, пошли жуешь. Вот целый день детям давали кисленькая, она как щавель, как вот это, И вот дети, чтобы зубки у них резались. Им дал вот этот корешок, и он ходит целый день, вот, вот, вот, вот, вот, вот. зубки у него чешутся. А как бы самый лучший вариант дать пожелательно кисленький. Детям это нравится. И как у бы взрослый, ну полезная штука вообще. Она там, особенно в свежем виде. Кучу микроэлементов, все остальное дает живительную силу нам так что решили варенье сегодня тоже из него приготовить варенье тоже необычный вкус у него но при этом как бы с чаем туженую зиму всем приятно попить необычное такое часть с таким вареньем вот нарезать будем мы его э, достаточно мелко ну кто-то крупно нарезает ну вот примерно вот так пол сантиметра Иногда даже вот прослеживается такой вот вкус или запах знаю, даже парного молока, когда вот ревень срываешь. Ну как-то может быть это так кажется, кто знает запах парного молока, он немножко как бы неприятен. Вот тоже сезонное блюдо, но он растет и круглый год. Ну, не круглый год, а с мая по не знаю глубокий, глубокий октябрь, в зависимости от заморозков. И все время дает свои побеги вот эти листья, лопухи. И можно срезать и делать его вот в течение этих 5-6 месяцев спокойно и без проблем. Берем посуду. Будем мы сегодня использовать кастрюльку. И перекладываем наш ревень. Нарезанный. В нашу посуду, емкость. Вот, сразу включаем на четверочку. Сахара я добавляю немного. Здесь 100 грамм. Можно даже, в принципе, поменьше. Он кисленький должен быть, наше варенье. Где-то 50-70 грамм. Вот, и воды тоже добавляем. Здесь 400 миллилитров. Вот, ну добавим. Вот, сейчас покроется сверху. 300 миллилитров мы добавили воды, чуть уварится у нас, вот, все видно, так получилось, вот и ждем закипания, варим в течение 10 минут примерно, и можно сразу раскладывать по баночкам, закрывать, не надо ждать ничего, чтобы он настаивался, пока ждем, хочу вам рассказать, на огороде растет такое вот замечательное растение. Называется лебесток. Его можно использовать вообще аптечный лебесток, я же не помню, как называется. У него своеобразный запах. Напоминает, ну и вот то же самое, как кинза, запах клопов. Вот, но он такой резкий. И тоже растение растет. Вот сейчас середина мая оно растет. Не знаю, тоже с начала мая и до, до глубоких заморозков. И растение многолетнее, если вы раз посадили его тоже в любом углу, как нибудь вам нужен, чтобы запомнить этот угол. И это растение используется, не знаю, это и в медицине, оно очень полезное. Я уже не помню, каких-то... Э, ну, для сосудов, наверное, для всего, для того, для пятого, десятого. Можно использовать салаты, но оно всем не, не очень многим нравится. В связи с своим специфическим запахом, как кинза, и все остальное Но также можно его закрывать вместе с огурцами, с помидорами там, И с другими какими-то овощами Можно мариновать с ним все что угодно Можно морозить, потом при... куда-то добавлять Можно сушить Очень хорошо варить с ним бульон Буквально вот, вот этот стебель на 5 литров бульона И у вас будет прекрасный аромат ну он, не, опять же, не всем нравится Но будет оттенять вот этот запах там, баранины, там, говядины или там, курицы Опять же, рыбы, смотря на какой вы бульон варите. Его можно заготавливать в любое время. Так что растение прихотливый, растет где угодно. Единственный минус, как я знаю, там, читал где-то, его нельзя ну, есть в пищу, когда девушка или женщина беременная. Это его раньше, ну как бы опять же по легендам в Древней Руси или где он там рос, его используют, чтобы там. Перетрутить беременность. Пили отвары из корня, или там ели, или как-то еще пили от, из этого отвара. И если была нежелательная беременность, девушки употребляли вот этот, этот отвар из этого растения. Называется лебесток. Это растение, напоминаю, это способствовало, это, это там всякие вот народные. Бабушки, дедушки вот эти все рецепты знали. Так что, если найдете семена такого растения, сажайте. Он, по крайней мере, будет озеленять ваш угол или какую-то часть вашего огорода. Советую вам. И наше вот варенье начинает из ревни закипать. Прошло буквально вот несколько минут. Смотрите, у нас варенье вот поварилось буквально 10 минут. Мы убавили на однушечку, поставили. Сейчас прибавлю на двушечку. Вот такой. Вот такой ревень. Он весь распался. Ну, э, тут время зависит от посуды. А так вот он начинает распадаться. Все, он готов. Вот видите, он начинает распадаться. Это варенье уже можно закрывать. Берем нашу баночку. Обязательно берите перехватки. Перчатки я вот одеваю вообще в помощь. И разливаем раз и плотно закрываем переворачиваем глаз алмаз как говорится не первый день в этой школе смотрите замечательный какой варенье цвет какой прекрасный цвет вот попробуем что у нас получилось запах сменился вообще просто до да неузнаваемости. Он прям, когда свежий, он от него так скулу не сводило. А сейчас просто вот отделение происходит из скулы, прям вот хочется съесть реально. Сейчас остынет, попробуем, что у нас получилось. М -м -м. Реально, очень вкус поменялся. Приятный, приятный вкус. Ребята, это варенье бомба, реальная бомба. Советую вам приготовить. Он кислое, должно быть кислое варенье. Когда вы его едите свежим, он не такой кислый. Он дает свежесть, такой отдаленный, такой вот привкус. А вот когда вы сварите варенье или добавите куда-то, вот, неважно, что вы делаете, либо закрываете что-то, либо какие-то консервы, или там, ну, суп, неважно, он дает вот эту кислинку, которую он не дает свежий. Когда свежий, он дает свежесть и чуть-чуть вот такой вот отдаленность кислоты. А вот варенье, это безумно вкусно. Мой совет. Варенье из ревни очень полезно. Главное, ну можно даже меньше кипятить, если вы сторонник, чтобы сохран... у вас все сохранилось. Реально, сезонное блюдо. Опять же, 5-6 месяцев в году вы можете его готовить. Появились черенки, лопушки срезали, убрали, там 2-3 баночки закрыли там прошло месяц он растет вообще на глазах это просто монстр у него наверное, корень прям туда уходит на километр прошел месяц он потому что будет пускать опять ему надо семена цвести прошло месяц срезали черенки оп оп две баночки закрыли опять то же самое и вот пять месяцев в году у вас накопилось несколько баночек прекрасного варенья вы зимой открыли Кучу витаминов, с чайком попили, пошли в гости кого-то, угостили. Ну, как бы это вот беспроигрышный вариант. Это сезонные блюда, это самые полезные, что ни на есть, которые вы использовать можете в, в, к себе. И в заготовку, и потом убрать в погреб. И при встрече гостей открыть и удивить всех своим прекрасным блюдом. Так что варенье из древня это прекрасная штука. Все, с вами был Димас. Великолепный оператор Антон, с вас лайкос, дизлайк, комментарии, любые блюда, пишите, всегда ответим, всегда будем рады вам. Все, пока-пока, ребята.